Пришел, смерти своей спаси. И свободны мы через него теперь За Иисусом неба достигнем мы, у нас там славу мы восставим. За грешных нас страдал Иисус, Нас любя Он жертву сам себя. Всем открыто, друг мой вошел. Тебя